На ракетном крейсере Петр Великий прошла тренировка по отражению атаки на главную базу Северного флота РФ, в Североморске состоялось учебное мероприятие по отработке противовоздушной обороны. На базирующемся там тяжелом атомном ракетном крейсере «Тарк» Петр Великий прошла тренировка по отражению атаки с воздуха на главный пункт базирования Северного флота. Об этом рассказали в пресс-службе СФ России. Согласно сценарию маневров, противник предпринял воздушный налет на штаб флота и боевые корабли. Экипажу Петра Великого, который должен был отразить атаку с воздуха, приходилось также учитывать внезапно поступавшие вводные от руководства центра, задачей которого является оборона главной базы Северного флота. Обнаруживая и уничтожая средства воздушного нападения условного неприятеля, военнослужащие применяли радиотехнические средства и зенитное вооружение корабля. На учениях применялась компьютерная программа, позволяющая моделировать ситуацию. Тренировочные занятия экипажа крейсера по противодействию воздушным угрозам прошли в рамках больших маневров арктической экспедиционной группировки, действиями которой руководил лично командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Для защиты воздушного пространства крейсер Петр Великий вооружен ЗРК «Форд». Этот комплекс является флотской версией наземной системы ПВО «С-300». Петр Великий – тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ, четвертый по счету и единственный находящийся в боевом строю корабль проекта 1144,2 «Орлан». Проектировщик корабля – Северное проектно-конструкторское бюро. Петр Великий имеет возможность поражения крупных надводных целей и защиты морских соединений от атак с воздуха и подводных лодок противника. У него неограниченная дальность плавания, он оснащен ударными крылатыми ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 625 км. В вооружение крейсера планируется добавить гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия по 800 «Оникс», крылатые ракеты «Калибр». Ракеты будут запускаться из универсальных пусковых установок «ТРИС-14».